предлагаю вам узнать как сделать домик из конфет поверьте это не так уж и сложно зато вы по-настоящему осчастливите свое семейство ведь такой домик будто создан для того чтобы под елочкой стоять как видите сам по себе способ как сделать домик из конфет для детишек бюджетный а вот все приятные эмоции которые вы получите в результате бесценны я лично даже не заметила как обычная коробка из-под превратилась в сказочный домик, так увлеклась. Поэтому и вам тоже с радостью расскажу, как творился домик из конфет в домашних условиях. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Один. Итак, из картона вырезаем все необходимые части домика, прорезаем окошки и склеиваем модель изнутри, оклеиваем белой бумагой окошки, по желанию можно застеклить при помощи слюды 2 когда все внутренние отделочные работы завершены из оставшегося картона делаем крышу и лепим ее наверх 3 конфеты и печенье мы будем клеить при помощи глазури так что делаем глазурь взбиваем миксером белок с лимонным соком и когда масса станет однородной и пышной добавим сахарную пудру Перемешаем, и глазурь готова. Обмазываем толстым слоем стены и крышу вашего домика. 4. Теперь, самое интересное, пока глазурь не высохла, облицовывайте стенки дома печеньем и конфетками. Готово. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Картон плотный, 1-2 штук, 1-2 листа, бумага белая, 2 штуки, 2 листа, печенье, 300 грамм, конфеты, 400 грамм, лучше всего, мелкие или плоские, они лучше клеятся, сахарная пудра, 1 стакан, лимонный сок, 1 чайная ложка, Белок личный 1 штука, количество порций, 5-6. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!